слегка поразмыслив, я нашел еще одну первопричину возникновения наших проблем. Знаете, она заключается в том, что мы не умеем делать правильные выводы. Я сейчас поясню. Большинство из нас, когда делают какие-то выводы, они не ставят себя во главу той формулы, по которой производит так называемый расчет. И это огромная ошибка. Потому что вы должны быть в центре своего внимания. Вы должны быть главой, вершиной своих расчетов. Человек же, когда он делает какие-то выводы, он, как правило, опирается на близких людей, на эмоциональную составляющую. Вы знаете, мне кажется, это одна из главнейших проблем, одна из важнейших проблем. Потому что человек как раз не должен включать эмоции, человек не должен опираться на на то самое, что мы считаем человеческим Выводы надо подводить Холодно, исключительно холодно И ставить во главе лишь свои интересы Лишь свои ценности Тогда это будут правильные выводы Без сноски, без поправки На тех, кто вас окружает Ну иначе вы, наверное, будете каждый раз наступать на одни и те же грабли Пусть слегка сумбурно, но надеюсь, мне удалось передать вам мысль Делайте правильные выводы Подписывайтесь, пишите комментарии. Всего доброго!